вечер день ночи не знаю, что у вас. Там тема сегодняшнего расклада, это сюрпризы сентября. Где? Какие? Где и в какой сфере? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях, а я поговорю с теми, кому это интересно. Выбор позиции, пожалуйста, вот так, ладно? Я бы очень бы хотела. Я вот сейчас вот только поменяла, потому что мне показалось, что это неправильно. А вот так вот правильно. А, давайте сюрприз сентября. Первый будет красный, второй голубой, третий зеленый, четвертый фиолетовый. Поэтому давайте будем рассматривать. Кто, если не знает, как выбирать, спокойно, спокойненько. Дышим. Сначала дышим. Закрываем глазюшки свои. Вдох-выдох, потом представляем сентябрь. Можете представить календарь, можете представить слово «сентябрь». Представьте себя. Откройте глазки и посмотрите, какая свечка вас прям манит к себе. Прям сильно-сильно. И ту и выбирайте. Поэтому давайте дальше. Такая санастройка. Занимаюсь санастройкой вначале. <с lakes> Ладненько, давайте... Если что, спонсоры, вы же можете, вы же имеете право и можете дополнительно спрашивать по свечке чем а, либо поэтому я вас тоже люблю, есть такая привилегия. Поэтому давайте, здравствуйте, кто выбрал красный вариант? Сюрприз сентября ваша, а далеко и ходить не надо, видать. О, упала, нравится, нравится, нравится. Так, нравится. Ну, нравится, поэтому девятка чаши упала. Так, что у нас? Что у нас? Сюрпризы сентября. Ладно, дайте ко мне. Мне надо уточнить пятерочку мечей. одеваться. давайте вот некий такой сюрприз Но прям мне захотелось прям вот так вот сказать и вот никак пока что иначе кто-то как переменится в своих взглядах возможно по поводу вас либо какой-то мужчина либо сам мужчина здесь переменит какие-то свои взгляды на жизнь либо на работу, либо на увлечение вот какая-то смена позиций. Возможно, кто-то здесь вылечится от каких-либо недугов, либо как пройдет некая такая черная полоса в жизни. Что самое интересное, первое, что я прочла: здесь больше подходит как некоторый мужчина, возможно, кто загадает, либо рядом с этим человеком, кто загадает эту позицию, переменится в своем отношении, возможно, даже и к вам. Возможно, это отношение будут иметь и являться какие-то рабочие, либо, возможно, как любовные сферы, тоже могу сказать, но вот здесь я не буду здесь конкретику э, поднимать, поднимать конкретику, да что ж такая нехорошая, это почему такая темная, прям сразу объясню, это фокусировка на свечке, соответственно, свечка у нас тут вот такая великолепная, вот, короче, как так. Поэтому не, пу... не пужаемся, не пужаемся. Поэтому здесь больше как-то как все переменится в отношении, возможно, с другим человеком, изменится немножко в лучшую, в облегченную сторону жизни. И также я могу предположить, что здесь будет облегченно вами совершаться какие-либо действия по отношению в работе, либо в поездках либо вам будут даваться легко какие-то такие вещи работа поездки блин заседания эти как и ну, девятка час за но ну, какие-то такие вещи как будто вам это все легко будет даваться то есть связь с общественностью с людьми возможно Проведение каких-либо мероприятий, либо, возможно, в самих мероприятиях вам будет намного комфортнее и легко. Вот здесь, если какие-то есть мероприятия, либо какие-то такие грандиозные вещи и планы, то как-то будет, возможно, проходить все налегке. Давайте, возможно, невозможно... невозможно. Да, но с этими сложностями, если какие сложности возникнут, вы с ними с легкостью вот справитесь. Здесь именно вот как будто сама позиция, сама по себе больше акцент делает на том, что здесь справление со сложностями легко, легче, облегченно. то есть здесь возможно будет не то, что жизнь легкая, а вам будет даваться какие-то проблемы легко, возможно легко по отношению к другим месяцам, либо вообще по своей сути природной, если вы, допустим, тяжело контактируете с общественностью, то возможно просто будет легче, то есть я бы немножечко сказала, как-то будет все легче, как-то немного у вас расправятся крылья, возможно также есть ко всему будет желание готовиться, стремиться возможно некоторое обновление расширения каких-либо делах мечтах возможно получка то есть вот здесь какой-то сюрприз больше какое-то не то что обновление а какого-то исцеления от какого-то возможно ну, независимости от каких-то недугов либо каких-то проблем в жизни как все пойдет немного лучше, чем было. Возможно, в определенной сфере, не исключаю здесь определенную сферу жизни, что может как-то подстрадовать, а потом не будет страдать. Ну, я бы сказала, что-то наладится в жизни, какая-то сфера. Вот даже, вот, даже где-то вот здесь я могу сказать. Возможно, вам будет даваться, если вы учитесь, то легко, очень сильно учу. Вот раз-два, вот вам далось. Я не говорю, что прям все легко, но здесь вы достаточно мудры, достаточно опытны, чтобы справляться с этими проблемами. Поэтому не надо мне тут ля-ляшеньки. А здесь вот какой-то такой сюрприз. Где и в какой сфере вот это все интересное и вкусное людей ожидает? плане информационных потоков, кстати, но ну если так, еще и сюрпризы могут касаться самих, конечно, людей. Вокруг, вокруг вас. Вот здесь больше вокруг вас и что внутри вас. Здесь немножечко неопределенная сфера. Во-первых, почему? Здесь нет определения. Здесь можно сказать по четверке, что это касается вас раз, ваших эмоций, чувств два. Но здесь нет четкой такой гарантии того, что именно в работе, именно у кого-то. Ну, это, это то же самое, что, вот, допустим, один человек загадал работу, и у него не будет. Будет как-то легко, возможно, найдет, либо как-то, возможно, для себя какие-то плюшки там, покажет, возможно, себя на работе каким-то интересным чудным образом. Здесь все вокруг вас. То есть где и в какой сфере я не скажу, но это касается лично вас, ваших ощущений, ваших эмоций, то, что вы наработали, то, что вы прячете, то, что вы держите при себе, и, возможно, каких-то писем посылок, вестей и тому подобное. То есть вот все вокруг вас, вот чисто. Поэтому здесь нету такого определения, вот именно в любви у тебя, короче, будет замечательно, нет. Здесь, возможно, люди просто скопились со многими э, препятствиями в жизни, у кого-то так, у кого-то сяк, и вот здесь именно акцент на том, что у кого в какой сфере, возможно, страдает, либо кто в новинку, какая-какая сфера там, что-то не получается, возможно, в той сфере, в которой есть какие-то затуманенные вещи, которые нету особо определенностей. Это я могу вот так еще сказать. Либо тот, где кто новичок в каких-то сферах тоже. То есть здесь новые, также в новых каких-то для себя грани границах. В чувствах в женщинах тоже. Возможно, вокруг женщин, если загадывает мужчина. Тоже. Либо сама женщина касается Но здесь именно вот я бы разграничила насчет. Вот, может это касаемо мужских каких-то эмоций? Нет. Вот здесь хоть как. Нет. Здесь именно вот я бы разграничила. Либо с женщинами, либо вокруг женщин. Касаемо женщин либо с вашими женщинами, если загадаю мужчина. Вот здесь вот как-то, короче, так. дорогие мои вокруг, все вокруг, все вокруг будет немножечко меняться, изменяться и прям в айс сторону. Айс. Класс в сторону, давайте в хорошую сторону, давайте в а холодную. Поэтому вот, здравствуйте, спасибо. Это все, это все любые мужчины, женщины, кто бы не загадывал. Но здесь я бы немножечко разграничивала. Поэтому, дорогие мои, вот короче, как-то так красненько, будто недовольна. Давайте дальше. Здравствуйте, кто, кто выбрал голубую свечу? Сюрпризы сентя... сентября, где и в какой сфере, и даже для тех, кто смотрит первый раз, сюрпризы сентября у вас. Теплые мои невинные. Давай отшельник, девятка жезлов. Внедрение. Вот здесь люди, скорее всего, какие сюрпризы? Я бы не могла бы сказать, что внешне это касаемо самих людей. Вот здесь голубые люди сюрпризы делают и творятся себе сами. Вот, вот да. Но они творят здесь сюрпризы, вы получите только когда вы будете с пониманием, э, с осознанием подходить к каким-то вещам, с пониманием, возможно, с ответственностью, либо защищать себя, свои знания, либо как-то по, по своему пути идти. То есть здесь сюрпризы сентября больше зависят от самих людей, нежели кто-то им по какие-то плюшки даст. То есть здесь больше такая позиция. Здесь у нас течение девятка жезлов, только мечей. Вот рыцарь Жезлов, рыцарь Жезлов, Дву десятка же Также, да, сюрпризы сентября вы будете действовать и от ваших действий, от ваших поездок, передвижений, от вашего желания, от вашего хотения. Зависят и сюрпризы, будут ли, или нет, и какими еще. Но вот здесь, здесь, возможно, сюрпризы будут иметь... Эффект того, что надо потрудиться, либо надо что-то сделать к этому. Вот, дорогие мои, вот здесь все просто так вы не получите в сентябре. Здесь надо вот, по чтобы полопать, надо пожопать. Надо поработать, надо по что-то сделать. И вот, дорогие мои, да, возможно, этот сюрприз от вас потребует какого-то вложения сил, в денежных ресурсов, вложения и денежных ресурсов, и сил, Возможно, что-то надо затратить, либо взять на себя какую-либо ответственность, куда-то пойти, может, к какому-то дому. Поэтому, дорогие мои, вот здесь сюрпризы вы с осознанием, если дело, с пониманием того, куда вы хотите, либо с пониманием, а потом и осознанием, наконец-таки, куда вы придете и зачем вы это все делаете, вот тогда сюрпризы у вас и появятся. Здесь вот такая позиция, я по-другому не могу прочесть. Нет, я бы здесь не сказала осознание, осознание только зависит от вас, это у нас отшельник, потому что не тройка меч. Вот переброс вот этих карт, тогда бы я сказала наоборот. А здесь у нас отшельник, здесь у нас искатель, соответственно, девяточка жезла с каким-то пониманием. Десятка жезлов должно быть и понимание, и какая какие-то трудности, но здесь человек не отворачивается от кого-то, а просто делает так, как делает свою работу, делает так и защищает свои поля и тому подобное, с пониманием и с осознанием всего самого наилучшего в своей жизни, и то, как надо строиться, и то, на какие жертвы даже надо идти. Вот некое такое сложное такое понимание жизни. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше какой-то сюрприз вот так вот кроется. Где и в какой сфере? Окей. И мы поняли, что это, этот сюрприз потребует от себя, возможно, сам сюрприз, а после этого сюрприза надо, соответственно, что-то сделать, что-то поработать. Но это то же самое, когда вы, зараба вы получаете машину от Польши но при этом надо заплатить еще некий такой ндс или что-то такое что денежный какой-то ресурс свой из своего кармана чтобы получить какие-то налоги либо что-то еще вы меня поправьте потому что я в этом ну не то что не шари не бум, бум но вроде как-то так работает это все какие-то если вот выигра то вот надо что-то еще сделать чтобы это еще и получить поэтому я больше здесь склоняюсь к такому мнению давайте где и в какой сфере окей ну а логично, что еще может выпасть после отжильника? Конечно же Верховная Жрица. Вам, вам все известно, с чем вы можете бороться, что от вас потребует силы, к чему вы стремитесь. Возможно тот труд, либо те усилия, которые вы предпринимаете на, большое, на большой основе, либо на большое количество времени тратите на это. То есть здесь самим людям известно больше, потому что Верховная Жрица у нас немножечко момент тишины, немножечко момент внутренних знаний, то есть вот это то же самое, когда я сказала А ты для себя что-то понял Но я не сказала это что-то А, ну, имеется в виду я не сказала это прямо, но ты понял, о чем идет речь. Вот именно чисто для себя. И вот здесь вот все то же самое. Вы чисто для себя поймете, о чем может идти речь. О чем даже может идти речь. Куда человек впрягается очень сильно? Может в какую-то сферу детям. Может человек тут ищет любовь и впрягается по полной, делает силиконовые титки и тому подобное, чтобы получить любовь. Вот допустим, как немного плохой пример очень плохая училка Она силиконовые титьки делала чтобы и она ради этого старалась вот это это это это зарабатывал там подобное там раздевалась и дела вот ну и в итоге это конечно и особо не надо было потому что оказывается она нашла то интересное, вот но ну, это немножко не тот пример но немножко немножко похожа именно чтоб здесь в помыслах дело вот Потому что здесь, я думаю, все-таки есть какая-то вещь, которую человек бы хотелось бы знать, либо иметь понимание, либо иметь какие-то результаты, либо что-то вот какой-то такой момент. То есть здесь, где и в какой сфере, каждый сам знает за себя. Возможно, в той сфере, которую, давайте поначалу, где вы что-то ищете, либо кого-то, либо чего-то, либо смысл жизни, либо свой путь, и какой-то, возможно исход с каких-то ситуаций для себя, где иметь какое-то понимание в какой-то сфере. То есть вот здесь больше это. Если вы ничего не ищете, и вам такое пришло, может, вы над чем-то просто работаете и над чем-то сейчас трудитесь? Это тоже это, это как, как, такой, как такая накидка, <смех> где и в какой сфере. Но определенно здесь особо не сказано. Но именно при усилиях, возможно, это связано с каким-то транспортом, либо связано с вашими какими-то ресурсами, силами. Возможно, не просто, а именно какими-то, возможно, душевными силами. В принципе, это может, но сила здесь более ярая, более... более раскрывает немножко другую энергетику, чем нежели классическая сила. Это то же самое, как подтягивать штангу немножечко. Вот здесь я бы сказала, может, даже с привкусом таким. То есть, возможно, а, а, возможно, человек просто качает свое тело ищет, как его способ и найдет. Ха, тоже. А чего бы нет? А чего? Серьезно? Серьезно. Поэтому, дорогие мои, вот какой-то такой сфере жизни с вами. Возможно, эта сфера связана с женщиной, с какой-либо вашей жизнью, либо с вами же, но ну, тогда с вашей чисто победой и с какой-то договоренностью из сторон. Возможно, вы сами с собой договорились похудеть и похудеть. Да здесь это прям вообще как нефиг, вот такая позиция вот для такого. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Возможно, вы с кем-то что-то согласились, либо что-то обсудили. Тоже может как -то способствовать. Возможно, это связано также с финансами. Тут уже показывается это как во второй раз, но все равно. С помыслами. Где и в какой сфере? Помысла. Ваши помыслы. В этой сфере в своих помыслах. Больше это как отшельник, прям верховный жриц, как помыслы, знаешь. Слово такое очень сильно классно подходящее и там, и там. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте. Хотя Верховная Жрица не всегда помыслы, но понимаете, Верховная Жрица — это та, та, та информация, которая нужна. Не которая просто так вот из ниоткуда, а которая нужна прямо здесь и прямо сейчас. выбрал а, желтый вариант. Сюрпризы сентября ваш желтый вариант. Сюрпризы сентября. Сюрпризы сентября. У вас уже был сюрприз такой. Когда-то давно. А может быть недавно. А, ну, давно склоняюсь. Так, семерка пентаклей, пятерочка пентаклей. А че это? Ой, вот такой не надо, вот если вот как интересно вот это опасная позиция если кто в иллюзиях бродит опасная для вас а вот кто в иллюзиях не бродит то нет здесь сюрприз кроется в том на что ты никогда не рассчитывал и на что ты никогда не делал ставки может свершиться и вот здесь именно тот момент, когда что-то, что-то Вселенной повернулось и вдруг это прилипло, вдруг это пришло и вдруг прискакало. Вот здесь твой сюрприз, мой друг, может стать тем, где ты расстроился, где ты разочаровался и в чем-то потерял уже некую свою надежду. А, и чего-то уже задрался ждать. Вот здесь какой-то сюрприз в этом направлении больше у людей по этому варианту где в какой сфере вы расстроились, возможно улучшение какой-то вашей какой то да, личной жизни, либо улучшение финансов, либо улучшение домашнего уюта тела и тому и тому подобное. здесь тоже может происходить возможно улучшение чисто вашей жизни. то есть возможно какой-то сюрприз именно кроется в том, что какой-то уход какого-то человека. То есть вот здесь какое-то, возможно, новое обстоятельство в жизни, что вам станет без какого-то человека, возможно, лучше, либо хорошо. Это плохой сюрприз, возможно, для сейчас кажется для некоторых людей, но именно в чем то уходе кроется некое благополучие и счастье у кого-то из каких-то людей. Я прям сразу говорю, не, все, не всю информацию из расклада вот именно этого применяйте, пожалуйста, на себя. Но это может касаться... Поэтому, пожалуйста, возможно, какая-то чья-то потеря в чем-то вы что-то потеряли. Именно это даст вам толчок к вашему некому сюрпризу в жизни. То есть потеря чего-то вам даст, даст толчок. Я больше бы не сказала. Возможно, это то же самое, что как вот, блин, пословица, как что-то там приобретешь и потеряешь, что-то найдешь и тому подобное. Здесь прям очень сильно какая-то такая фраза. Улучшится ли отношения, если так посудить? Ну, восьмерка чаш немножечко сбивается с этой пантологией, чтобы я вам это сказала. Правда, здесь и причем одиночные королевы. Не могу сказать, что у вас что-то улучшится с кем-то. Здесь вот как раз-таки наоборот, вот какой-то такой момент. Да. Да. Реально от вас может кто-то уйти из вашей жизни, и это вам даст какие-то свои сюрпризы. Это вам даст для реализации ваших возможностей, для большего подхода, возможно, к делу. Сюрприз достаточно, возможно, не для некоторых женщин, возможно, неприятный. Но здесь я прям к женщинам очень сильно обращаюсь. Мужчина. Мужчина. А если мужчина? Да, уход может спровоцирован, как, кстати, в самом сентябре быть не, не сейчас, может, как и, и не раньше, а в самом сентябре, то есть кто-то уйдет из вашей жизни, и это для вас даст некий такой хороший, хорошую альтернативу, чтобы восполнять какие-то свои мечты, свои хотения свои желания. Возможно, те, которые у вас были когда-то за душой, либо на душе и тому подобное, либо которые вы основательно думали. Да не исключаю. Так ладно, давайте где и в какой сфере? Ну, в какой сфере это, конечно, тут немножечко, ладно. в какой сфере? Такая подумаю немножечко. Двойка пентаклей, император и Рафан, четверочка мечей. Дайте еще дополнительно, дополнительно туз. Сейчас. Логично, что это отношения с другими людьми могут происходить. Возможно, какая-то игра. Кто с кем идет, идет игра. Касаемо мужчин. У женщин, мужчин, мужчин. А у мужчин дать я подумал попозже. Где и в какой сфере? Ээээ, здесь также я бы немножечко... Даже в сочетании с двоечки Пентакли я бы сказала, что здесь больше сфера касаемо самого человека, как и в предыдущих позициях. Но здесь с привкусом с с, с, с, с, с, с, тем, что глупо, конечно. Где человек имеет свое влияние? То есть что больше от вас зависит? Похоже на второй вариант немножко. Сфера та, которая не дает вам покоя, раз. В сфере той, в которой присутствуют эмоции, чувства, другие мужчины, власть, советы, какие-то какие такие больше традиционные вещи. Возможно, просто некая обыденная ваша жизнь, но та, которую вы очень сильно много задействованы. Это может быть работа, это может быть личная жизнь, но то, но ну, именно та, которая волнует человека. Но больше как и является обыденностью для него и какая-то традиционная. Ну, то есть это может касаться в любви, это может касаться в работе, это может касаться, не знаю, в каких-то, возможно, сферах духовности тоже, в принципе, если этим человек занимается на постоянке. То есть то, на что вы можете повлиять, имеете власть, и то, что от вас зависит, это как-то все как-то традиционненько. Возможно, некий момент Император и Ирафан как двойка Пентаклей, четверка мечей, как обыденность. То есть обыденность быта, того же, где вы всегда принимаете участие. Больше я бы сказала немножечко так, но ну, здесь доложил у нас туз чаш и король чаш. Те вещи, которые от вас требуют, возможно, психологического влияния, вмешательства, либо ваших чувств, эмоций, либо ваших каких-то, возможно, также других мужчин. Тоже здесь может такое касаться. Вот где и в какой сфере больше такое? Где вы имеете власть над всем тем, что это происходит? Поэтому Здесь могут, кстати, я так понимаю, некоторые, что ли, открещиваться от всего. Ладненько, дорогие мамы. А сюрпризы сентября вот, короче, какие-то такие. И здесь как исполнение ваших желаний, но с помощью, возможно, какого-то ли ухода. И все-таки, возможно, разоч... с помощью какого-то разочаровашки. Ну, я бы здесь сказала, сюрпризы точно будут. Ну, предпринимательская жилка тут работает, и деятельность тоже. Возможно, так люди делают, либо так думают. Ну, с подходом к делу, с чувствами, с толком, с темпом, с расстановкой подходит к вопросу. Поэтому здесь сюрприз обязательно будет. Я немножечко бы сказала бы здесь обязательно сюрприз. Это должен происходить. В обязательном порядке. Почему? Если у нас королева Пентаклей, звезда. «Королева чаш, на стул спинтакли с умеренностью. Немножечко я бы сказала, что здесь как именно должен сюрприз прийти, как некий об... необыденно, а вот как-то должна эта мечта произойти, возможно, сбыться. Поэтому, дорогие мои, ваши мечты реализуются только с помощью чего-то ухода. А возможно, грусти и тоски по какому-то человеку. Тоже такое, в принципе. Возможно. И настройка себя на какой-то нужный лад. На тот, который от вас требует ваших каких-то, возможно, материнских. Возможно, каких-то инстинктов. Возможно, где-то вы должны что-то посеять заранее, чтобы что-то получить. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так думаем. Думаем, гадаем, тому подобное. Хорошая позиция, неплохая. Игра здесь стоит свеч для некоторых людей, даже для большинства и для всех. Поэтому, короче, как так. А если для мужчины, а если мужчина, допустим, загадывает? Возможно, звезды повернутся именно тем женщинам, которые не принимали в чью-то жизнь участие. Я бы немножко здесь доразделила. Сюрпризы сентября, возможно, женское, возможно, женское влияние, возможно, женская подмога, либо женская поддержка. Вот здесь сюрпризы сентября именно для мужчин, я бы сказала, так. Но, но также в той сфере, которая как-то претерпевает Некий крах, который, возможно, какое-то увольнение Либо где-то не получается Вам именно помогут женщины И вам именно помогут, возможно, совет Возможно, денежно какие-то Вложения, ресурсы но, Возможно, некая поддержка, некая со стороны Возможно, напутствие То есть здесь может вокруг мужчин Если мужчина загадывал вокруг, Возможно, именно женские мечты Которые вы с кем то там строите, не строите Может, уже и не строите что-то могут как-то осуществиться. Возможно, ее суч... мечта осуществляться, она поможет вам, да. А? Ой, а такое очень сильно возможно, дорогие мужчины. А? Угу. А, то же самое, в какой сфере, то же самое, что и для женщин. Где вы имеете влияние, где вы имеете свой вес, где вы имеете свой голос, свою направленность, где вы чувствуете, там и там. Где вы чувствуете, там и сюрприз. в Какой сфер. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Интересно. Если, если здесь загадал мужчина. Э, вот, вот так вот разделено. Неплохо. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал фиолетовый вариант фиолетовый, фиолетовый, спонсоры ничего не забыли, тогда идем дальше, фиолетовый, сюрпризы сентября у вас на завтра, на завтра уже сюрприз сентября, а вдруг на завтра, сюрприз сентября у вас, да не надо вот много, вот буквально вот эти четыре, и вот все, ой, опять даже, Ешки. так, сюрпризы сентября, Ой мои, ой мои, ой мои, вы мои, это интересно. Ой, ну и кто здесь заново, кто здесь что-то хочет, что-то здесь кто-то хочет, требует для себя от вселенной. Здесь больше позиция, больше немножечко имеет направление вдохновения, инфантильности тому подобное. Почему? Потому что здесь больше. Сюрпризы сентября, это не от меня, если вы слышите ужасные звуки это не от меня, это вот кто-то там появится любовь, вдохновение, возможно, новые знакомства, новые поездки, либо то, что вас сделает счастливым. Вот здесь больше сюрприза сентября это как вкусный торт, когда вы его очень сильно хотели или даже не ждали. Вот здесь, но он в любом случае вкусный вот здесь почему-то какой-то сюрприз больше основан конечно же у кого-то на новой любви у кого-то на новых знакомствах у кого-то на новых передвижениях либо людях также здесь может происходить на полном серьезе Немножко здесь пахнет, ну, не то что благословением, а вот как-то то же самое, как и у красных немножечко облегченная жизнь, но здесь немножко, знаешь, сюрпризы легкие, теплые, приятные. Возможно, вот если творческая личность, вдохновение будете иметь. Если какая-то та личность, которую вы что-то ищете для себя в этой жизни, что-то, что у вас там на что-либо там какие-то силы то получите то есть здесь больше направленность именно как не знаю там поддержка ангелов как угодно можете даже так сказать то есть здесь больше сюрприз больше имеет направленности как дуновение вашей души, хотение чего-то большего, приподнятое состояние духа, возможно, какие-то встречи, поездки, свиданки, возможно, какое-то новая любовь и новое открытие, возможно, новые поклонники, даже те, которые вообще мутные, либо те, которые мудно, непонятно как-то делают. Поэтому, дорогие мои, вот как больше какой. Возможно, вопросы будете легче к этому относиться. Ко, всем этому, ко всей этой мутатне, которая происходит, возможно, у кого-то в чьей-то жизни. Поэтому вот здесь больше какое-то облегченное состояние и ваше, и приподнятость духа, и нахождение что-то для себя в жизни. Возможно, ценности в жизни, осознание того, что у вас происходит сейчас. То здесь больше сюрприз направлен больше на ваше состояние. И ваше настроение, и то, что эти сюрпризы могут также действовать именно при поднимающей ваше настроение и счастье в вашей жизни. Вот здесь я бы сказала как-то так. Возможно, что-то вас вдохновит, кто-то вас вдохновит на какие-либо поступки, вещи и тому подобное. Возможно, появятся новые желания стремления к чему-то. Вот здесь больше сюрприз, вот как... Как же сказать-то? Как как если бы вы мечтали стать стюардессой, у вас это получилось, и вы наслаждаетесь тем, что вы сейчас имеете, то, что вы сейчас летите и смотрите в окно. И вот здесь вот именно вот какой-то такой момент, то, что вы наслаждаетесь тем, что происходит. И сюрприз именно заключается немножко в этом. Не знаю, глупо, не глупо, но вот здесь короче как. Прям фильм, фильм есть. В главной роли не помню. Там одна блондинка, помню, там инструктор, которая типа заваливал, а потом она сказала, что типа вы молодец, вы меня вдохновили, вы меня научили, вы хороший учитель. И он там загородился, но он косой был. Поэтому если кто вспомнит этот фильм, здесь вот то же самое, как этот фильм. Вот после вот всего каких-то каких-то, возможно, как и вот начнется какая-то хорошая, такая приятная пора, что да, это мое, я достигла, да, я этого хочу, да, мне это нужно. И вот здесь немножко как эффект, немножко именно какой то стюардесс, она получила то, чего она хотела. Она раскрыла обман, она раскрыла все для себя. Она легко к этому относилась все равно по итогу, к каким-то вещам. Не помню, как фильм называется, но он частенько иногда пром, проскальзывает в моей жизни, но очень здорово, честно. Поэтому, дорогие мои, ну в какой сфере и где? Где в какой сфере? Восьмерка Пентакли. Где вы работаете? Что вы работаете? На что вы подписались, и на что, вы... и что вы выбрали, и что вы ожидаете. Здесь именно сфера тем, на чем вы работаете. Что вы вкладываете какие-то свои труды? Сфера чувства и ощущений также ваших. А возможно, вы сферу это еще и не знаете, к чему это будет касаться. Возможно, она немножечко закрытая, осталась за немножечко в данный момент времени. Вот здесь тоже может, кстати, прослеживается информация о том, что, в принципе, немножечко сейчас закрытая, вы немножечко не можете представить, к чему это относится. даже от чего вы отворачиваетесь дорогие мои и от чего отмахнулись когда-то давно или, или совсем недавно поэтому дорогие мои как короче как-то так возможно кто-то в тебе в чем-то пробует в чем-то новом сфера, которая затрачивает ваши душевные силы и эмоции. Затрачивает больше, да. Вот здесь именно как затрачивает. То есть где вы эмоционально вкладываетесь, где вы вкладываетесь полностью и без остатка, куда-либо. Вот здесь именно в таком контексте, вот я бы сказала, в, эти, в, эти, в этом сочетании карт. Да. Поэтому, дорогие мои, вот т -т туда, куда вы вкладываетесь полностью и без остатка. Возможно, какие-то соглашения, возможно, с кем-то какие-то отношения, возможно, также с кем-то какая-то связь, либо рабочие какие-то атмосферки. Поэтому вот здесь, вот, вот в, в, в каких-то таких сферах вашей жизни придет вот такие интересные сюрпризы. Поэтому, дорогие мои, спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на спонсорство. Спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу какие-то вопросы, вещи. Поэтому э, подписывайтесь, также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые свежие видео и стримы. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!